Привет, друзья, это Сергей Тихонов, вот э, то, только что прямо закончился наш второй уровень базовой школы Родонтии 2.0. По горячим следам делюсь впечатлениями. Этот уровень был необычным, новым, потому что мы впервые проводили его вместе с нашим новым спикером Максимом Подвальниковым. Э, ну, скажу честно, я немного волновался, потому что я всегда привык проводить все сам, и тут мы были вдвоем. Но Максим показался прям с превосходной стороны. Собственно, в этом не было сомнений. Отличная ораторская способность, отличный контент. Он все прекрасно, так сказать, сделал. Где-то я встревал иногда, оставлял какие-то небольшие акценты, но в целом большую часть семинара проводил он. По участникам я видел, что реакция была самая положительная. Все были счастливы, довольны. Действительно, задавали много вопросов. Это всегда очень показательно. Поэтому Считаю, что это такой некий первый спикерский опыт Максима Подвальникова вместе с нашим проектом был мега позитивным и очень-очень удачным. Все прошло классно, все было очень здорово, и действительно, это новый опыт. И, и мы уверены, что школа Родантии с нашим новым спикером будет еще лучше, еще информативней. Так что ждем вас в нашем новом формате, друзья. До встречи!